What's up? What's up? What's up? Наверное, надо прекратить мечтать Мечтать, как повернуть время вспять. И что-то прошло, прошлом продолжать и искать Уже не остановишь И что там было как, когда и где и я блуждаю словно те Смешные точки на моем листе А время не догонишь Но только как-то не дают уснуть И мысли о былом все дарят грудь И невозможно все перечеркнуть Но прошлое все в прошлом Вчера... Да это выглядило бы прекрасно. Вот только года и года... Едете, даже вот утро и пора уже... Невозможно от себя сбежать Хотя боюсь куда-то опоздать А вот куда не знаю а раньше было проще рассуждать И не было причин, чтоб унывать Но вечером опять пуста кровать О чем же я мечтаю?